Итак, и всем привет, с вами 1138. Сегодня мы снимаем террарию. Это мое первое видео. Сегодня я, наверное, начну снимать такой типа рубрики, как террария на бюке и на, на телефоне, поскольку я снимаю сейчас. Так, ушл. Сказал ушел. Сказал, ушел отсюда посмотрим здесь есть честно говоря впервые играю в эту игру на компьютере раньше играл только на телефоне хотели бы сегодня посмотреть как играется во что даже так ноль и что он делает конечно ничего не делает ну ладно впрочем мы бы снимать видосики про такие вы бы как на телефоне так и на андроиде вот на телефоне меня телефон андроид там надо снимать тоже видосики на сейчас андроида и буду снимать одновременно на Windowsе, Так, что у нас еще есть? есть? О, нормально. Так. Что бы, сегодня сделать? Я, наверное, сегодня не покажу. Чуть немножко, я Сейчас скажу немножко о том, как я играю в Трарио. У меня уже на телефоне есть Трарио. Но, наверное, начну много аккаунт, поскольку, мне кажется, что здесь... Я так просто... Просто уже там прокачано уже. Я уже был победителем на платье, Просто так зашел человек, начал сразу снимать видео, как бы на плате. что как-то непривычно играть. Сколько привык, просто наводишь пальцем в бок экрана, он сразу сейчас строить уже сам по себе. Так. Слезнь ушел. Так. Я не знаю сегодня, что, честно говоря, дети. Я, наверное, сегодня пойдем эм, добудем чуть-чуть себе железки, всякого другой нервы, Он А ну, ушел. Скажи, пошел, льв, отсюда ты. Кабан какой-то. Пошел. Слезнь, слезнь, подаду на масло. Уметь. Так, ладно. А, как непривычно играть. Вообще, вообще по-другому привык играть, я как-то непривычно. С не ушел я и сказал, уходи. Надо плыть! Да плыть! Надо лежить вечно! Вдохнул? Не дан да? Так сегодня, наверное, просто изведуем карту. Посмотрим, что здесь есть вообще на этой карте. Эм, какие мир у нас заспавнились на этой карте, поскольку я не знаю, что у нас запавнивается на этой карте. Чуть-чуть, может, я чуть-чуть с О, пустынька, пустыничка, пустыничка. Надеюсь, мы найдем то, что я сейчас хочу найти. Мне кажется, надеюсь, то что, я не могу, что я хочу найти сейчас. Судырочка! Ааа! Уйдл. Катя, нутенько. Не могу вообще понять, что это все делать. Мне надо как то взять факел, что ли, в руку. Даже факел не могло классно. Я не понимаю по-английски, то что написано. О, факел, факел, факел, нашел, нашел а что? Нажисть. у Тут заказывается какая-то ерунда. Типа данжика. Не знаю, на мобильке такого раньше не было, поэтому... Что ли, простите меня. Это под собой стоит блокировать. да да да давай Выбросьте, надо выбросить. Да вот, да да да вот, вот, вот, не знаю, куда, честно а теперь как? Я хочу отсюда выбраться, ⁇ -у! по-моему, да, да, да, надо, выбраться, надо, выбраться, надо выбраться forever. Forever. Не хочу умереть так рано. Ой, какая-то фигня. На блин. Ой, ты-ты-ты-ты-ты. Как-то в жизнь жизни уже. Так, конечно, я хочу уже жизни 13. Мана одна. Мне все, как бы не пропустить. У нас просто у меня такая... Минус, что просто... у меня не за... это скажешь... А тебя найду, человек. Тебя тебе изпили помню. Смотри, через него Ну ладно, впрочем, там мне кажется, справа стоит просто пустынки. Пойдем влево. Мне кажется, мы хотя бы здесь что то найдем. Честно говоря, я не привык играть на на я привык на телефончике. Ну, будем привыкать стараться. Ух это что такое? Я не знаю, что я сейчас нашел, я честно говоря, я не знаю. Я просто привык к тому, что мне кажется, кто-то радио, что ли. Или что-то вообще такое, даже не могу представить себе. Так, что-то там, он где-то вообще. Не знаю. Ворог рядом. Что? Вот, так, у меня в дереве ничего не засправилось, очень печально, конечно. Не знаю, вообще спавнится здесь что-то в дереве или нет. Похонечко-потихонечку потихонечку мы сейчас прорубимся сквозь дерево, посмотрим, что с ту сторону находится, наверное. Я закончу видосик. выпущу сейчас за видео. Просто с никакими нек типа, переменками, что ли. Так, взбираемся наверх, мне кажется. Отошел. Подым... Уш Сказал, отошел. Сказал, отошел. Отошел. Услышите, ничего, Ники, много мороза. Вс. Вот так, наша себя плюс Не злой слизней, все же. Я думаю, мне говорит, что слизи вроде бы здесь не так сильно дамажат. А вот это дерево, как это помогает, даже мы с дырочкой внутренней. Ой, я нашел зимний биомчик, это хорошо. Блин, а как здесь не переводится играть. Скажу вам честно. Так, вот здесь забудем еще Все, спускаемся вниз. Так, вниз. Опа, опа, опа. Адешь там все ты уйдишь, что там все вниз? Что выпил, кажись? Да, прыжок, прыжок, прыжок! Не, не прыгай. Так, а теперь вот так. Вот Не, ничего. Ладно, держи ее. Я не против, конечно. Вот так. Дверь, давай! Все, вроде бы, зашли. Так, и здесь мы нашли... Му, ну, мне очень честно полезно, даже потому что я не знаю, как этим пользоваться. Честно вам скажу я знаю здесь, что много всего нового. нужно. насколько я не знаю. Так, может это крафтинг? Что смогу скрафтить? Я смогу скрафтить себе коин Как это поставить? Не знаю, как это ставится. Куда вообще ставите вообще. Может, это надо девать на себя? Я не знаю, народ, честно. Скажем такую честность. И, кажется, я застрял. все капец. А давайте будем в дырочку до конца, посмотрим. Может, вроде всё все ушел, Меня шатали. Ну-ка, стоп. Вот а тут-то? Стоп, сейчас. Всё. Смотри под ноги, все, это убить уби сирен. Ё, что ты мне покажешь? челка какая-то? Ты хочешь пить? Может, иметь мечом там побла? О, что это? Не знаю, что такое? Иди сюда. Крафтинг. Я не знаю, я не умею. У, так вот оказывается мне нужно все крафтить. А это как -то... не знаю, что мне крафтить. Ну, Спрячусь, где-то вот как-нибудь. Э, ушел. Ты, ты, ты зачем ты чути печку? Все, вот, вот, все, все, все я понял. Так, так, ё, мне надо какое-то перехнуть это что ли? берем вот это и еще вот это и раз будут косметические лепестки огонька Все огонь мне будет теперь я будет это припомпать эй эй эй эй эй эй эй эй эй чуть эй эй